Если в твой дом пришла беда и ты стал инвалидом, то дальше жизнь может разворачиваться по двум сценариям. Либо ты опускаешь руки и живешь как Бог на душу положит, вернее как ты сам эту душу к Богу повернешь. Либо твой каждый день становится подвигом. К сожалению, второй вариант встречается реже. Конечно, сейчас вы можете возмутиться и сказать, чтобы она понимала в этом. Но я знаю, о чем я говорю однажды перед серьезной операцией я сказала дочери я ведь могу отсюда то бишь из больницы выйти способной в лучшем случае внукам сопли потереть на что получила ответ а что этого мало ты хочешь оставить меня одну потом у меня был долгий путь реабилитации и все капиталы наработанные в моем большом бизнесе растаяли, как будто их и не было но смириться с тем что я буду жить на пособие я не могла именно эта борьба привела меня на фондовый рынок цель связанная именно с материальной независимостью привела меня к тем людям которых можно назвать учителями с большой буквы более того мой зять стал инвалидом первой группы он передвигается в инвалидной коляске но даже в ней ему находиться долго нельзя в основном этот человек живет лежа и он не позволил себе ни одного дня нытья он управляет двумя бизнесами один бизнес у него был еще до травмы, а второй он открыл, уже будучи инвалидом. Я просто преклоняюсь перед силой этого человека. Именно поэтому для меня нет никаких оправданий тому, что человек не может изменить свою жизнь к лучшему. У инвалидов впереди без на времени, которую можно потратить и использовать на личностный рост, а не на потерю. И создание самого лучшего, самого честного, самого независимого бизнеса в мире. Бизнеса, не требующего хождения на работу, не требующего аренды помещений, не требующего наемных работников. Единственная категория людей, которых я не знаю, как обучать, это слепые. Потому что система, которую мы преподаем, предполагает точки входа. Их нужно видеть. А в остальном все просто, как езда на велосипеде. Школа биржевого серфинга не ведет чатов и форумов. Здесь не только обучаются навыкам, здесь выходят на результаты благодаря сплоченной работе команды. Каждый день под руководством наставников. И здесь не теряют деньги. Спасибо вам за внимание. Я желаю вам принятия правильных решений и успехов в торговле на фондовом рынке.